просто Не разберешься. Утром стало известно, что Порошенко внес предложение об особом статусе Донбасса. Потом Порошенко в сопровождении помощника госсекретаря Нуланд пришел в Раду и сказал, что ни о каком особом статусе ДНР и ЛНР речи и быть не может. Украина останется унитарной и это якобы соответствует Минским соглашениям. Депутаты Рады от всего этого так удивились, что случилась драка. Евгений Рожков продолжит. На рассмотрение этих поправок в украинскую конституцию гости съезжались в Верховную Раду как в театр на премьеру. С первым звонком ложу для приглашенных заполнили представители Европарламента. Со вторым там появились послы зарубежных держав. С третьим прилетевшая в Киев накануне помощница госсекретаря США Виктория Нуланд. И только когда уже все были в сборе, спикер Гройсман по телефону дал отмашку начинать. Президент Украины Петро Алексеевич Порошенко. Прошу привітати президента Украины. Петр Порошенко говорил весьма пафосно, что сегодняшнего решения Рады ждет весь мир, что децентрализация Украины это его президента решение. Но когда наконец он добрался до сути вопроса статуса ДНР и ЛНР, оказалось, что никакого обещанного особого статуса по новому закону им не светит. Украина была. Е и будет унитарной державой. И проект изменений Конституции не предусматривает и не может предусматривать никакого особого статуса для Донбасса. Там его просто нет. Проект только предполагает возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в определенных административно-территориальных единицах Донецка и Луганска. До этого критиковавшие любые уступки Донбассу фракции, сегодня вдруг покорно стали соглашаться с президентом. Позволил себе возразить только Лешко. Нам говорят, что если мы не проголосуем за поправки в Конституцию, то от нас отвернется Европа. От нас отвернутся наши союзники, американцы и весь мир. Но только нам решать, по какой Конституции жить. И как не морщился Порошенко, но и ему после таких криков пришлось встать. Тем не менее, стало уже ясно, что проголосуют на виду у всех. Слава Украине! Что в итоге приняли сегодня в Киеве, какую децентрализацию власти, так и осталось непонятно. Многие поправки просто не успели прочитать. Документ, да и то без подробностей поступил в Верховную Раду уже после полуночи. И также, видимо, под покровом ночи уговаривались и депутаты. С Донецкой и Луганской народными республиками никто даже не советовался. Их предложение о действительно особом статусе как будто не заметили, о каком тогда соблюдении минских договоренностей вообще может идти. Я думаю, и и те, кто готовили этот проект, абсолютно четко понимают, что этот проект не выносит никаких скажем, не не создает никаких путей разрешения конфликта на Донбассе. Тем не менее, они пытаются выдать желаемое за действительное. Они заявляют постоянно о том, что выполняют комплекс мир, хотя на деле занимаются явной имитацией, причем настолько явной, что даже Нулан приехала сказать им, что ребята, ну давайте не так явно, давайте чуть более облагородим этот процесс обмана общества. Поэтому сегодняшний показной шаг вперед, навстречу Донбассу, на самом деле напоминает имитацию. Показать прилюдно, якобы намерение. Потом записать их в переходные меры и опять забыть. Как уже в Киеве не раз бывало. Ведь на деле не выполнен ни один пункт Минских соглашений. До сих пор на Донбассе не проведены местные выборы. До сих пор Киев не произвел обмена пленными по принципу «всех на всех». Не возобновил социальные выплаты жителям Юго-Востока Украины. Не начал восстановление инфраструктуры региона. Вот и сегодня Очередная пыль в глаза. Как только высокопоставленные иностранцы вышли из зала, от единства Рады не осталось и следа. И нардепы подрались. Коллеги, коллеги, те, кто выяс... зал. Евгений Рожков, Алексей Петров, Александр Андрюшкин и Сергей Лысков. Вести из Киева. И сейчас в эфире вестись заместитель председателя Народного совета ДНР Денис Пушилин. Денис Владимирович Порошенко решил внести поправки в конституцию страны об особом статусе Донбасса. О чем, по вашему мнению, говорит это решение? Ну и соответствует ли оно Минским соглашениям? На самом деле данное решение не соответствует нормам и принципам Минских соглашений, непосредственно нарушено, нарушен пункт 11 комплекса мер, где очень четко прописано и недвусмысленно, что все поправки Конституции, касающиеся будущего наших территорий, должны быть непосредственно согласованы с представителями Донецка и Луганска. А причина, по которой сейчас Порошенко в очередной раз меняет свое мнение и непосредственно сейчас намеренно прописывать в Конституции особый статус. Ну, наверное, здесь стоит задать вопрос кураторам. Непосредственно Нуланд появилась в Киеве, и риторика поменялась. Ну, а будет ли тема этих поправок обсуждаться на встрече контактной группы в Минске, которая назначена на 21 июля? Учитывая, что сейчас Киев, несмотря даже на согласованные позиции же в рамках политической подгруппы, не вносит их в закон о выборах, этот вопрос будет подниматься в комплексе. Почему такое происходит? Насколько сейчас тогда актуальным становится политическое обсуждение данных вопросов в Минске, если это, скажем так, идет в разрез с тем, что происходит в Верховной Раде? Спасибо, Денис Владимирович. На вопрос Вести отвечал заместитель представитель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.